почему же мы все-таки упадем на 40 процентов? Почему считаю, что у нас именно блин, 40%, именно на 40 процентов мы упадем? Смотрите, еще вам показатель того, что инфляция на самом деле не такая, как есть, а ее сейчас просто рисуют в Америке. Это с 1989 -го года на графике вы видите показатели по цен на нефть, черный график, медь, синий график. Серый график – платина, фиолетовый график – это у нас сахар, и желтый график – это пшеница. А, большой график, вопросов нет. Давайте посмотрим на более узкое приближение с 2000 года. Медь находится на максимальных значениях, нефть пониже там существенно. Но если взять с 2010 года, смотрите какая удивительная история. ну Вот прям очень удивительная история. Еще ближе посмотрим. С марта 2020 года медь выросла до максимальных значений, платина выросла на 36 процентов, пшеница выросла на 26 процентов, а сахар с чем там у нас сахар с нефтью выросли там в пределах 20 процентов. Что происходит? это факт. А происходит то, что сырьевые товары просят инфляцию. То есть, если вы производитель, если вы капиталист, то вам необходимо, для того, чтобы защититься от будущей инфляции, которая неизбежна будет, да, вы должны просто купить сырьевой товар. Потому что любому капиталисту нужно всего лишь три ресурса. Человеческий ресурс, финансовый ресурс и природный ресурс. Кто у нас основной капиталист сейчас в мире? Где создается прибавочная стоимость? Юго-Восточная Азия. И что у них с, с этими тремя ресурсами? Ну, Китай в частности. В золотовалютных резервов у них достаточно. С населением <къем> вообще проблем нет с рабочей силой. И, соответственно, если ты хочешь защититься, в чем ты будешь защищаться как производитель? и будешь покупать цены на сырьевые товары. То есть, что я вам хочу показать? Я вам хочу показать, ну, первое вот, резюме такое сделать, пусть оно длинное, ребят, но это вот та ценность. Вы получаете эту информацию абсолютно бесплатно. Да? Это моя точка зрения, это мое мнение по поводу того, что же происходит. А происходит следующее. Происходит то, что мы сейчас увидим разгон инфляционных рисков, инфляционных ожиданий, и в конечном счете это приведет к увеличению стоимости Деньги будут более дорогие, потому что инфляцию начнут сдерживать путем повышения процентных ставок. И мы увидим вот следующую информацию, прям можете взять и записать да, эту информацию, как оценить справедливую стоимость. Есть такой показатель цена-прибыль, то есть мы берем цену компании, делим на ее чистую прибыль и получаем некий коэффициент, который показывает, сколько лет нам понадобится для того, чтобы окупить наши инвестиции. То есть, если компания, допустим, стоит 100 долларов, а чистая прибыль у компании составляет 20 долларов, мы 100 делим на 20, получаем 5. 5 лет будут окупаться наши инвестиции. Если мы хотим рассчитать, насколько рентабельна компания, которую мы покупаем, нужно сделать наоборот. 100 делим на 20, получаем рентабельность, да, с какой мы работаем. Почему это важно? Потому что, когда вы инвестируете в акции, то есть у вас, как у инвестора, есть альтернативы. Да? То есть вариант номер один. Вы даете в долг государству какому-нибудь государству, надежному Америке условно, да, даете на 10 лет. Вот в текущий момент доходность десятилетних облигаций, прайсицы которой, составляет 2,2%. Что это значит? Это значит, что если вы купите облигации Соединенных Штатов Америки, то в этом случае у вас доходность будет в районе 2%. То есть с каждых вложенных 100 долларов вы будете получать 2 доллара. Второй показатель, да, есть так называемое понятие среднее значение премии за риск. Я хочу получить более высокую прибыль, и поэтому я покупаю в акциях. В акциях более высокий риск. В акциях может быть прибыль, может ее не быть. Может капитализировать, могут не капитализировать. Да? То есть там все равно есть предпринимательские риски, но я иду туда, потому что я хочу получить большую норму прибыли. И вот среднее значение премии за риск по американскому рынку составляет 4%. Почему это важно? Потому что сейчас, когда вы можете получить ставку без рисковой доходности 2-2,5% на 10-летнем промежутке времени, и среднее значение премии за риск составляет 4%, то мы получаем, что в этом случае у вас а, форвардный показатель цена, форвардный показатель прибыль деленная на цену, должен находиться в диапазоне 6,5-7. То есть, инвестируя в акции американских компаний, вы должны иметь доходность от этих инвестиций в районе 7%. При доходности безрисковой ставки доходности 2%. Когда ставка без рисковой доходности – Составляла один, ну, до недавнего времени, да? то есть она и сейчас составляет на самом деле один. Десятилетки торговались совсем недавно с доходностью. Ну, то есть, ставка безрисковой доходности равно доходность десятилетних облигаций. Недавно это был показатель один. Среднее значение премии за риск неизменно составляет 4. Форwardный Е e на П равен 5. То есть средняя рентабельность американского рынка при ставке десятилетних облигаций 1% составляет 5%. П на Е e равно 20%. Почему Баф это говорит, да, что когда П на Е e американского рынка выше 20%, это говорит о перекупленности рынка. Но сейчас этот показатель, ребят, для Америки составляет 40%. Что такое 40% П на Е e по Америке? Это значит, рентабельность ваших инвестиций в акции Америки составляет 2,5%. Это значит, что покупая по текущим ценам и будущей прибыли американские компании, вы получите доходность на каждые вложенные доллары, 100 долларов 2,5 доллара в год, имея все риски, Инфляционные, риски роста процентных ставок, да? предпринимательские риски, конкуренты появятся. То есть вы всем этим рискуете с тем, чтобы получать на каждый вложенный 100 баксов с 2,5 доллара в год. Почему рынок так тряханул американский? А потому что доходности десятилетних облигаций начали расти в район 2%. Что люди начали в этом случае понимать? Зачем мне покупать акции и иметь доходность 2,5% и думать, то ли будет у меня эта доходность, то ли нет. Когда я могу купить просто гособлигации США и получать доход 2%. И самое главное, это рынок прасит, что это еще не остановится. У нас еще локдауны не прекратились, у нас еще вакцинация не такой большой объем занимает. То есть инфляция-то официальная даже еще не росла, а доходность уже сравнялась облигаций и акций. Мало того, когда доходность вырастет выше 2,5, Федрезерв вынужден будет повышать процентную ставку. Но сначала свернуть программу выкупа активов, а потом и начать ужесточать кредитно-денежную политику. И это будет делать не только Федрезерв. Это уже делает Банк Китая, это вынужден будет делать Федрезерв в следующем. После Федрезерва подтянется Европа, из-за Европы потянется Япония. И, ребята, это же не произойдет сразу. Вы поймите одну простую вещь, это будет тянуться годами рост процентных ставок, чтобы обуздать инфляцию. И если инфляция, ребята, растет до 5%, да зачем нам до 5%? Давайте вот просто посмотрим, что... Доходность десятилетия приближается к 3%, то есть это может произойти в течение следующих 6-9 месяцев. Наша формула – безрисковая ставка становится не 1, а 3, среднее значение премии за риск такое же остается 4, у нас получается форвардное ЕП будет 7, П на Е в этом случае должно быть 14, сейчас среднее значение рынка США 40, то есть мы с 40 показателя 40 П на Е падаем на 14. На сколько падаем? 14 делим на 40, умножаем на 100, получаем 35. Минус шестьдесят процентов. Как вам? М?